Всем привет, ребят. Сегодня мы будем играть в игру под названием «Метро Исход». А данная игра была создана в 2019 году, и я в нее первый раз играл в 2019 году. Ой, то есть в 20-м. Я еще помню жизнь до войны. Сейчас будет что-то интересное. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей Земли. Мы возводили огромные города и стекла, и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Господи, там что случилось? Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. пропустим а вот и появляется радиационная улица блин колонка немного шумит так а тут у нас что О, а это новый персонаж или тот же старый мне просто интересно ребят я вот просто пока не снимал это прохождение игры 2033 и 2 ласт лайт я вот пока буду снимать игру не того исхода, потом уже а, ну, как бы, будут холост лайт. Может быть. Ну что ж. <связываю> сейчас будем отбиваться. Или там исследовать что-то. Топ. О, хороший Кагмаш. <гиб builds Donald gekling> так что. Сейчас посмотрим, что там у нас. Я испугался. Я уже испугался. ⁇ -мо ⁇ надо водить быстрее. А -а -а. Я сюда иду. Не Я живу быстрее. А, -а, -а, -а. еще один. А, -а, -а. Черт Да убей его наш Жом уже, вот всё. А, -а, -а, -а. чёрт. Ем, отстань, отстань. отстань. Какой еще князь? Какой идиот, какой Алеша еще, блин. Это что, новые персонажи? Князь, Артем! Я так и знаю, что это Артм. Может быть ему миссию выполнять О, да, надо было. Сам, подожди, подожди. Куда знаешь, как Налево, Через да нет, Пусть нет, в курсе, да нет, да нет, да нет, Сейчас мы тебе вольем в свежей спартанской крови. Точно. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Это она, что ли? Естественно же. Это же только начало. Я окончательно сосвету решил. А что если ты в следующий раз не вернешься? Вернусь, конечно. Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Это мельник, что ли? Все, не успокоись, я не хочу Ничего себе. Сколько я тебя так а думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фотазий своих, но ты о ней думал, она же тебя дурака любит. Папа, не да надо. ладно. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей шуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами Есть метро и точка Вкусная Больше точка никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Конь по льду. А, Ты, я вижу, уже в норме Собирайся помаленьку Как Но будешь готов? На Обсудим ваш переезд в полис Пойдем, надо поговорить я сейчас врача позову, а ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Ага, ага. Артм, вас опять вытянули с того света, но люди отдают вам свою кровь, которая может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо, как ты не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Давайте посмотрим, что там есть. О, новая заметка. А, ладно, потом почитаю. Да, Артем, вам бы поберечься, не рисковайте. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они... Не он мальчик какой-то. Дядя Артем, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это. Да возьму обязательно. Так, Ростов, что есть что них в карточках? А тут а, точно нет. О, какие люди! Артем! Здоров как бы, но ты брат, Я, конечно. Да. Т ⁇ как ты дорогой! Где же жив! Артем! А сейчас устроим пить! Т ⁇ моч, еще петух шрамов, и ты будешь неотразив каждый. Как-то будет... Ну, берем, Ну ты... О, Оставьте парня в покое. Брат. С возвращением Ладно, а -а -а. все, разошлись. Даю вам два часа на все, про все. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Держись, Артем. Что дальше? Неделю спустя, угад сколько времени прошло? Никто не отвечает. Ясно. Ну что? Опять тишина. Лично я, артем слышу тут только одно: когда зимы торчокает. Этого. красавцы <coughs> летают там каркают. их раньше называли а сейчас крыла или там крылатами не помню Артём, думаешь, я бы не жить на только толку от таких мечтаний когда мир молчит молчит Артём, потому что умер. а вот представьте если вот где-то через э, несколько там лет и э, через десять начнется радиация там какая-нибудь надо смотреть а горе... так а есть ли там какая-нибудь заметка нету походу Панук живут в серую или уже обладал. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в основном мире твои. Так что тут наверху в жизни нет. Ветру наш единственный дом. Ну да. Может, все же вернешься в Орден. Переедем в пояс. А? Не знаю. Квартиру обещай. Потому что если не мы, то кто? Не знаю. Может быть, конь ну, Квартира. Со своей кухней. размечталась. я мечталась Повыдешь, О, Да. Ну, Да. А кто-то? Опять. Черт! Черт, чрт, На, на. Ай, никер меня глянул. Блин. Так, здесь, значит, можно не спуститься. А! Шоу, шоу, чего? Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. И ты тоже, тихо. <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> так. Согласен. Так, а что тут?